Хай, меня зовут Ян. Вы на канале музыкального магазина Rock'n'Roll. рол. Сегодня я хочу провести вам обзор гитары Сигма Дм Ст. Сначала я хочу рассказать вам немного об этой компании. Компания Sigma основана в 1970 году и специализируется на изготовлении акустических гитар с довольно большим ассортиментом, начиная от бюджетных моделей по демократичной цене, заканчивая ультракосмическими гитарами. Гитара приятно ощущается в руках. Задняя дека, гриф и обечайки выполнены из красного дерева. Верхняя дека... Сделано из массива сихтинской ели бридж изготовлен из палисандра верхний и нижний порожек изготовлены из кости благодаря чему инструмент очень отлично резонирует накладка грифа изготовлена из композитного материала микарта и это очень большой плюс Микарта обладает повышенной влагостойкостью и практически не реагирует на перепады температур, и вы можете спать спокойно. Благодаря всему вышеперечисленному, эту гитару можно отнести к классу полупрофессиональных инструментов по доступной цене. Мне нравится, как звучит эта гитара. Ее звучание очень глубокое и бархатистое. К удобству грифа у меня нареканий нет. Действительно, очень хорошо лежит в руке. Единственное, что бы я хотел отметить, чего мне не хватает в этой гитаре, это, наверное, каких-то украшалок какой-то окантовки, в общем, побольше гламура. Этот инструмент звучит явно на голову выше гитары, изготовленных из ламината. данному инструменту в нашем магазине вы можете приобрести аксессуары, например, такие, как подставка для гитары, тюнер, чехол, настенный держатель и средства по уходу за гитарой. Если вам понравилось это видео и было для вас полезным и хоть чуточку интересным, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить еще больше крутых, интересных и полезных обзоров. С вами был Ян, Бизызьян, магазин рок-н-ролл. Всем пока. Этот инструмент явно звучит лучше на голову выше. Сейчас, сейчас.